Ты раньше пел про голубые дали Небесной чудной родины своей И раненых те песни исцеляли И прославлялся ими царь царей Ну а сейчас не слышно этих песен Кому же это на руку скажи Но не молчи, я твой Отец небесный Хоть дай мне знать, ты мертвый и жив. Где ты, но ну где ты, мой чистый и светлый, Песнями славящий Бога ручей? Подзог песней своей. Ты вспомни, как искал меня в начале, Как без меня не мог прожить и дня. Ну а сейчас ты мне не отвечаешь, Неужто ты совсем забыл меня? Я тот, кого ты славил утром ранним, я тот, чья милость выше облаков, Я тот, кто перевязывает раны, Я тот, кто даст ответ на этот зов. Где ты, но где ты, Мой чистый и светлый, Песнями славящий Бога ручей? своей Быть может, ты меня сейчас ругаешь И говоришь напрасно, мол, зовешь А может, где-то в дикой волчьей стае Ты эту песню слыша, слезы льешь А если так, то кто поймет те слезы И кто утешит душеньку твою Другой понять тебя не сможет, Вот потому тебя я и зову. Где ты, но где ты, Мой чистый светлый, Песнями славящий Бога ручей? На этот звонкогою песней своей. Я понимал, что Бог зовет кого-то, но Господу никто не отвечал. И вдруг мой дух назов ответил, вот я ответил, но ну и тут же зарыдал. Вот я, ну. Вот я, смотри, Боже, вот я Ты видишь, нашлась пропажа Твоя Вот я, ну вот я Возьми из болота чудесная песня живого руча.